Нашла полную тетку по имени, фамилии и главное отчеству, угу. рожденную в мой день рождения и в мой год. Мало того, что мы обе родились в одной местности, угу. мы решили э, сравнить события нашей жизни. Совпадений нет. Получается, что астрология и нумерология не работают. Или здесь личная и родовая карма первична, а потом уже гороскопы и. Конечно, конечно, первично. Конечно, безусловно. Человек рождается в один и тот же день, даже близнецы, рожденные от одной и той же мамы и папы в один и тот же день, и могут иметь совершенно разную судьбу, несовместимую друг с другом. Но все почему? Потому что звезды, оно, конечно, звездами, да, и вибрации, через которые проходит душа через звездные системы, например, да, они накладывают на нее свой собственный отпечаток, но базовая это реинкарнация, базовая эта структура, душа у каждого своя. Более того, папа-мама, формируя зиготу, вкладывают информацию своих родовых линий, а эти линии огромны и обширны. И душа человека, являясь индивидуальностью, входя в зиготу, начинает перепрограммировать эту клетку сообразно собственным задачам. Таким образом получается, что у одной мамы и папы двое детей, даже не близнецы, а просто дети, например, те же самые погодки, имеют совершенно разные судьбы, разные системы сознания, разные личности, абсолютно разные, потому что уже на уровне зиготы они душой и в течение девяти месяцев внутриутробного созревания они уже перепрограммированы. Поэтому совпадений здесь, как правило, не будет никогда. Одинаковых судеб не бывает. Не бывает. Это всегда уникальная программа. Другое дело, что судьба человека, карма человека всегда может быть попасть под воздействие общей кармы системы, в которой он существует. Например, карма твоей земли, на которой ты живешь. Да? Карма города, карма государства. Ты ей принадлежишь, значит она, соответственно, информационный отпечаток непременно на тебя наложит. Если суждено всем пройти через какое-то событие, то ты носителем потенциальной этой кармы являясь точно так же через них пройдешь, но специфическим способом, тем, которым необходимо для опыта твоей же собственной души.